У вас уже есть свой сайт в интернете? А знаете ли вы, что уже больше половины населения России пользуется интернетом? Каждую минуту создаются 571 новый сайт. Каждую секунду количество интернет-пользователей увеличивается на 8 человек. Миллионы людей ежедневно ищут в поисковых системах сайты с товарами и услугами, чтобы сравнить цены, прочесть отзывы и что-то купить. Поисковик Google обрабатывает 2 миллиона запросов в минуту. Ежегодный оборот Рунета составляет 5,5 триллионов рублей и с каждым годом он увеличивается на 30%. Сделать ваш бизнес видимым для пользователей интернета поможет компания Эталон. Мы оказываем полный спектр услуг по созданию, продвижению и сопровождению интернет-проектов. Интернет-сайт – это качественная презентация ваших товаров и услуг, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С помощью сайта вы станете доступны большему количеству клиентов и упростите взаимодействие с ними. Благодаря продвижению сайт попадает в первую десятку результатов выдачи поиска. Благодаря грамотному продвижению улучшается ваша видимость в интернете, Увеличиваются объемы продаж, а цена привлеченного клиента снижается. Чтобы ваш сайт успешно функционировал, наши специалисты окажут грамотную техническую и информационную поддержку. А также помогут выбрать наиболее эффективные варианты контекстной и медийной рекламы для расширения потока заказчиков. Главное наше преимущество – это внимание каждому клиенту. От сотрудничества с нами заказчики всегда получают чуть больше, чем просто хорошо выполненную работу. Мы детально оцениваем текущую ситуацию и перспективы развития. Предлагаем профессиональные решения в области интернет-технологий. Индивидуально разрабатываем комплекс мер и работаем на результат, который легко проконтролировать благодаря еженедельным отчетам. Объективно оцениваем стоимость работ и оптимизируем ее в соответствии с поставленными задачами. Получить больше информации и посмотреть примеры успешно выполненных проектов можно на нашем сайте. Равняйтесь на эталон. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.